это когда ну, выпрямляете тело типа и на согнутых руках спиной вперед начинаете крутиться а потом выпрямляетесь на руки и уже начинается солнышко самое что типа тяжелое, это для луны научиться замок и стойка на руках согнутых ну, на брусьях согнутых руках а так больше ничего сначала принцип потом гробит да. хорошо Как тебя зовут? Андрей. Андрей. Сколько ты уже занимаешься? Полтора месяца. Может чуть больше. Ага. Ну у тебя была база в принципе, да? Ну, ну да, была, была база. То есть ты не от дивана начал? Нет. То есть за полтора месяца вот эти ну, все в элементы... Принципе, вот, можно, тысяч, типа, тысяч, если, в принципе можно типа, если стараться, то можно их спокойно делать. Ну это регулярно надо Ну делать. да, регулярно, ежедневно надо ходить заниматься. То есть чтобы нарабатывать и повторять? Да. Ясно. Сколько тебе лет? 18. 18 лет. Ну что, я думаю, что любой такой... Даже раньше больше что-то достичь. В априори можем начать с принца. Он ну, достаточно такой типа сложный, но и в то же время красивый. когда делать тут стоит типа прокачивать ключевую часть и более бицепсы, чтобы можно было спокойно себя вытянуть из положения Привет, Сережа. Ну что, сколько ты уже занимаешься? Вторая тренировка? Молодец. Ты научился подтягиваться, делать пресс, отжиматься. Какими видами отжимания? Отжимание простое и бриллиантовое. Отлично. А сейчас мы что делали? Сейчас мы сделали топорик. Топорик, правильно. Сейчас мы сделали топорик.